что мужчина одним своим действием резко увеличил свою ценность. Об этом и о том, как использовать это свойство в своих интересах, чтобы его вернуть, я и расскажу далее. Досмотрите до конца, и вы узнаете одну из главных составляющих возврата мужчины. Хочу напомнить, что помимо того, что вы получаете в моих видео, есть еще и телеграм-канал, где мы выкладываем еще больше полезной информации. Подписаться на него можно, перейдя по прямой ссылке мойтелеграм.рф, она есть в описании к этому видео. Подписывайтесь, и тогда у вас точно все получится. Начинаем. Все о том, как вернуть мужчину, не наделать ошибок и сохранить семью, говорит психолог, специалист по возвращению бывших Дмитрий Норман. Это называется эффектом владения. Это психологический феномен, когда человек в большей степени ценит вещи и предметы, которыми он владеет, нежели те, которыми он мог бы владеть. Данное понятие вел в научный оборот в 70-е годы ученый-экономист Ричард Таллер. В 2017 году он получил Нобелевскую премию по экономике. И хоть этот феномен отнесет к сфере экономики, в отношениях это работает так же. И выражается в столь известной всем фразе, что имеем не храним, потерявший плачем. Возможно, вам захочется возразить, что все дело не в возросшей ценности мужчины, а в уязвленном самолюбии, раненой самооценке, чувстве, что тебя предали и тому подобное. Соглашусь, все дело в том, что это и есть те самые составляющие резкого скачка цены. Ведь это же субъективная оценка.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 сообщения не содержали лишней эмоциональной нагрузки, были исчерпывающими, но при этом еще и закладывать в них нужные вам мета когда мы посредством текста с определенным смыслом, не вызывающим подозрений, передаем скрытый подтекст, инструкции или создаем нужные образы выгодных нам смыслов, например, муж звонит вам один раз, второй, третий, вы не отвечаете,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 То, что забыли ему перезвонить, хотя обещали. А здесь вы ему показали, что оказывается вы можете забыть о таком важном для вас звонке. А это означает, что что-то у вас сегодня было более интересное. Неважно, чтобы практически в каждом контакте с ним были нужные вам скрытые подтексты. И тогда любая коммуникация с ним становится не шагом назад, а наоборот, дает вам возможность снова и снова воздействовать на него и при этом не вызывать негативной реакции, так как напрямую вы его не шантажируете, не угрожаете и ничего не просите. И тогда со временем вы придете к нужному результату. До встречи! Подробную информацию о курсе «Как достойно пережить расставание и вернуть мужчину» ищите на сайте моевидеокурсы.рф Не тратьте время, узнайте все правильные ходы, чтобы победить в этой игре.